Номинации поэты. Первый я приглашаю на сцену Алину Студенову. Город Роблин. Ритмы, крики, стаканы с чаем. Сколы, грани. С нас требуют, мы отвечаем. Карандаши и книги ношу всегда с собой. Дни на убой. Будни стеклянные, быстрые, острые, все по стандарту, по форме, по ГОСТу. А на коленках, священным писанием, книжка Гребенщикова «Правда, чем не Евангелие». Следующий случай. Я тут бумажки, я переживаю. Хорошо. Переживай, читай. Дружище, да, Дружище, с нашим нравом, судя по обстоятельствам, с не слишком хорошим раскладом, следу по с ведопострекательством, встретить с улитом плаха или же эшафот. Не будет другого плана. Действуем, как повезет. Сколько лет, сколько зим до встречи? Ты меня верный не узнаешь. Мою косу, обнявшую плечи, скроет снежная вьюга. Знаешь? Я тогда уже стану старый, но по-прежнему буду глупый. А в глазах твоих, спустя годы, я увижу осколы неба. Ритмы, крики, стакан с чаем, сколы, грани. С нас требуют мы отвечаем. В карандаши и книги ношу всегда с собой. Дни, но Будни стеклянные, быстрые, острые, Все по стандарту, по форме, по ГОСТу. А на коленках, священным писанием, Книжка Гребенщикова «Правда, чем не Евангелия? Ты гладишь уличных котов, не покормить их нечем. По вечерам ты мёрзнешь в темноте дворов И поднимаешь плечи. Ты слишком тощий, поэтому не лень в драки. В твоей руке увидит бутерброд, Постом беляют рыжие голодные собаки. Пусть куртка с чужого плеча И свитер совсем не цветает. Ты любишь меня за чай. Твои друзья тебе, семья и стая. Спасибо. Аминьичка, а ты давно пишешь? А, ну вот последние два стиха я Я написала сегодня утром. Нет, а из а, разницы. Вообще, дорогой человек ну, нормальные стихи я начинаю писать год назад. они нормальные? они нормальные года 20 и два года назад. А когда руки ты не берешь? Принципиально? Ну, не умею, 14 года пятнадцать. Ну, четырнадцать лет. Никита, ну быстро, я быстро. Да? Смотри, солнышко, вот если да? ты говоришь о таких важных вещах, а, вот есть очень хорошие, по госту, да, вот есть такие, прямо а такие вот, это, опа, опа. То есть, ну, ты талантливый человек. Не спасибо. всякое сомнение, да, не всякое сомнение. Ты когда говоришь о вот таких вещах Священном Писании, ты верующий человек? Ну, в принципе, да, в целом. Ты, какая конфессия? Православный? Православный. Православ. Да. Священ, Священное Писание, например, что это вот, то, что касается вот этих вещей, если ты э, э, стараешься проходить во всяком случае, да. понимаешь, то для верующего человека это иная реальность, да. она, она существует. Поэтому это, то есть, священное да. писание книжки Крепенчукова, это, это, да, это, это сильная Опас, опасность. Это, это, это, это такая. То есть, ну вот, ну да, да, понимаешь, я да? Б, я поняла. Я, я понимаю, и что ты святое достигаешь. Конечно, Горьбинчукова это, это, это, это, это, это высшее, да? Пожалуйста. Ну когда вот, вот такие да. вот. Слишком да. Слишком нескромно. Я сказала, что да. меня посадили. Мне, не, не, да, о чем ты нет, нет, нет. Нет. И шалфоты плохо. По-моему, это одно и то же практически. Ну не совсем. Разница есть небольшая. Лахо устанавливает. Она подготовилась. это <соценить> защищает. А, а шаху, это не Ну, ладно, Сейчас сейчас главный твой собеседник, обидно. Да? А, В общем, тот, такой момент. То что, то, что у тебя к этому способности, безусловно, есть, это мы как бы заметили, да? Вот. А, тем более, три нормальных стихотворения. давай так, ну я сейчас попытаюсь что-то очень быстро сказать, а потом мы с тобой уже там отдельно побеседуем. Значит, смотри, ты все время убегаешь от заданного ритма. Да? Все время. То есть каждый раз ты что-то тут начинаешь менять. Даже больше того, ты в одном четверастичке убегаешь из заданного ритма. И у второго я сегодня утром сделала его из двух стихотворений. То есть это было сегодня утром, так что я не рычаюсь. Понятно. да? Понятно. Значит, смотри. Тут есть такие моменты, как вот, например, которых надо уже прям однозначно избегать. То есть ты, например, вот ну да вот например узнаешь и знаешь это как бы не рифма да то есть такой ботинок полуботинок значит значит да, с нашим нравом и раскладом это вообще не рифма это просто значит это знаешь рифма из рифмы из рекламы они очень любят такие